Тебя микрофончик а, включен. Да, меня, да, да. Ага. Приветики. Здравствуйте. Ну, привет. Я хотела делиться с вами, что я себя гораздо лучше чувствую, что я так меньше сплю, и, и сонды привериваю. Даже вообще, такая легкость, э, я чувствую, и мои мышцы тоже не болят так больше. И э, да, я даже Yeah, я очень рада этим, очень рада. Я как чувствую, как я ложусь лежать, мне уже как встаю, уже такая тялость приходит. Ты права была, как ты уже сказала, что ложиться нам — это не наше, горизонтальное ложиться — это не для нас. Здорово. Да, это я уже увижу. У меня сегодня откат такой огромный. <смех> ну, я чувствую всегда у меня, когда я уже больше не сижусь, я знаю, когда у меня, ну, трансформация какая-то энергетическая, у меня всегда откаты. Как-то как я так, так уже я прочувствовала, что когда два шага вверх, всегда один шагать шаг назад. Да. Да. Но все равно я, я сон депривировала и я дыхала просто так, без, без сна. У этого глубокого сна я, я уже несколько дней у меня уже не было. И я гораздо себя лучше чувствую. Уже такое нету, что надо вставать, и там 2-3 часа надо себя ну, как-то ждать, пока ты станешь нормальной. Это уже нет. Да. Я очень этому раду. Да. Послушаю обязательно сегодняшний эфир сначала. Да, я уже по его по, сегодня послышала целиком. Да. Сегодняшний, про сегодняшний. Да, да сегодняшний да. я уже mm -hmm. Много вы про плотности разговаривали. Да, для меня многое, что ты расскажешь, новое. Я еще так тонко не вижу. Ну да, все, всему время. У меня... Да, да, все в свое время. <свист> <свист> да. Мне такие вещи как-то э инспирируют меня, с эти вещи слышать от тебя, да, очень. Да. Спасибо, что делишься, спасибо, что ты есть, спасибо, что разговариваешь, потому что я знаю много, как ты, они они не очень давно на, на YouTube и мне интересно. А как мы тогда услышим вас? Да, у меня тоже с кем я общаюсь, они, если кто-то вот с таком образе жизни, я из них одна только разговариваю на YouTube, а у них другие.